Привет! С тобой сегодня здесь Андрей Никифоров, врач-диетолог, и это диетолог в холодильнике. И сегодня мы говорим про соленья, про соленья, на да, заготовки. Ну и сразу по традиции, перед тем, как начнем, лайк, подписка, ну и, соответственно, почему эта тема возникла. А люди спрашивают, Андрей, вот сейчас, да, допустим, зимний период, а как восполнить, да, необходимость потребления овощей? Можно ли есть во время снижения веса соленья? и различные заготовки. Ну что можно сказать? В моем холодильнике есть и капуста квашенная, и, соответственно, есть домашние заготовочки. Вот такие вот замечательные. Да, тут вот у нас баклажанчики красивые. Вот здесь вот еще одна заготовочка. Делал не я. Вот, это один замечательный человек. И у него вот очень вкусные заготовки. Очень вкусные. И знаете, вот что касаемо снижения веса, да? можно или нельзя? По мне, так, вот когда посмотришь да, в магазине другой раз какие-то заготовки, там смотришь вся таблица Менделеева, да, и как-то даже не хочется. Там консерванты, усиливки вкусу, да, фиксаторы еще чего-то. Вот как ты думаешь, М -м, домашние, когда да, у нас есть там, соответственно, все то, что ты положил. Почему нет? Это хороший способ сохранить овощи на зимний период. Но, что нужно помнить? Все-таки, да, для того, чтобы это сохранялось, наша замечательная... Заготовочка, мы добавляем туда и уксус, да, и сахар, и соль. Поэтому все эти вещи так или иначе могут удерживать жидкость в нашем организме, в нашем теле. И что значит? Если я в охоточку съем, да, такого, значит, дела, огурчиков там, значит, капусточки, все это съем на ночь, ну, то, скорее всего, я буду отекший, да, и это будет нехорошо, потому что жидкость задержится в теле, нужно будет ее прокачивать нашему сердечку, да, не надо этого. Вот в первой половине дня самое оно, пожалуйста, я бы рекомендовал вам, Заготовочки делайте, да, когда у нас там конец лета, сентябрь, надо их делать. И, пожалуйста, их ешьте, но лучше в первой половине дня тогда это не будет мешать, да, соответственно, вот общие нами снижения веса. Все равно жидкость тели, когда встаешь на весы, это, соответственно, прибавка веса. Ну, а кому это надо? Хочется видеть минус на весах, да, вот как, допустим, наши замечательные участницы, которые снизили вес, достигли цели. И если ты хочешь также, то, пожалуйста, внизу есть ссылка, кликай на нее, познакомимся, буду и тебе помогать снижать вес вкусно, полезно и с для здоровья. Ну, а сейчас лайк, подписка, ну и, соответственно, комментарий, комментарий напиши, пожалуйста. А Юдиш -ты, ты заготовки? Что у тебя получается лучше? всего какие твои любимые заготовки ну и тема на будущей встречи что бы тебе хотелось разобрать в вот таком формате диеток в холодильнике пока лайк like.